Наш полет успешно завершен. От имени всего экипажа благодарю вас за выбор нашей авиакомпании Apache Airlines. Желаю хорошего дня! А что это за озеро? Это озеро Орица. О, а что это за замок? Это замок Крисов. Это А что это за башня? Это крепость, она капистская. А хотите, я вам расскажу анекдот? Давай брат. Просыпается как-то посреди ночи ребенок и начинает плакать. Подходит к нему, подходит к руцу мама и говорит, иди успокой ребенка. Отец спрашивает, а почему всегда я успокаиваю ребенка? Это у меня половина еще и твой ребенка. А мама ему говорит, иди высуши свою половину, а я свою потом. Жили тогда старик со струхой. У них была одна единственная семья. этого нечем было кормить. Каждый день свинья обратила по лесу и собирала желудя. Только желудями она и питалась. Однажды семья, как всегда, пошла в лес. На опушке ее встретил волк и спросил? — Возьми меня с собой, мне тоже в лесу то, что надо, — украчивался в руку. Свинья не очень-то поверила его словам, но что было ей делать? Она решила хитростью избавиться от непрошенного спутника и сказала. — Ладно, идем, вместе веселье будет, только в лесу нам попадется большая яма. Сможете, что в нем перепрыгнуть? засмеялся и ответил. — Это легкое дело, я разбегусь с него Подошли они к яме, Оглядел ее в лоб И э, Прыгай ты сначала», <связывая> — говорит он с фене. «Если я сначала прыгну, Тебе хуже будет. Копытами я вопью края яма, Я наставлю еще больше». Волк согласился прыгать первым, Разбежался он изо всех своих сил, Прыгнул, Да и свалился над яму, А свинья обошла яму, Спокойно пришла в лес, и вдоволь наделась в Вечером она вернулась домой, сытая и довольная. И на другой день свинья пошла в лес. Тут ее встретил медведь и спросил. Свинья, а куда ты идешь? В лес. На желудяне. А мы вот за с тобой. Хорошо. Дошли они к яме, медведь растопырил свои мохнатые лапы, разбежался, прыгнул, дай его, прямо в А свинья обошла ее и направилась в лес. Наевшись досыта желудями, она к вечеру вернулась домой. Так и послала свинья в лесу, пока не разжирилась. Валить ее на землю. Но свинья сообразила, что ей красит беда. Вырвалась из его рук и убежала в лес. Хозяин бросился, догоняет ее, а свинья добежала до ямы, куда свалились волк и медведь стал бегать вокруг волк нее. На шкуру пойдут, обрадовался старик. Он пустил животных на шкуру и дорого продавал. Спасибо большое, 6-го Г. Это была у нас Абхазия.